Современные возможности, перспективы дальнейшего развития, но опять же только очень кратко, позвольте, так сказать, осветить эту тему. Ну, собственно, начну с того, что... Классически всегда, как только появилась интернационная радиология, всегда шли два параллельных решения технологии, уже много раз об этом говорили, то есть это внутрисосудистый доступ, эндоваскулярные так называемые вмешательства, для чего существовала ангиографическая установка, и компьютерный томограф спиральный, но ну, к нему вот маленькое такое приложение УЗИ, да? точнее по функции конечно УЗИ, это основная лошадка рабочая, а дальше томограф. Гибридная система. Они появились первые такие гибридные системы, сочетающие ангиографические возможности ангиографии компьютерной томографии в Японии. Очень много в это было вложено в этот проект. Вот. Но и очень важно подчеркнуть, что ангиографически они изначально для эндоваскулярных вмешательств, а КТ для через кожных процедур. Вот было такое решение предложено. Оно, конечно, очень сложно, технически, технологически достаточно дорогое, но, по счастью, появилась плоскодетекторная компьютерная томография, о чем мы говорили утром. И вот хочется показать первый сериограф известной компании, который появился очень давно. Вот так вот он выглядел. Это был действительно сериограф, то есть первая географическая установка. И вот то, что мы имеем сегодня. Сегодня мы имеем вот такую вот машину, которая не только я показал, так сказать, как далекое будущее, а сегодня нам убедительно из Уфы доктора продемонстрировали, что она уже работает так вот вопрос является ли это линейным ростом технологическим или нет и ответ такой. Конечно, нет. Потому что создание технологии плоскодетекторной компьютерной томографии привело к полной смене парадигмы в рентгеноперационной. Потому что операционное пространство больше не является в рентгенохирургии плоским, как было всегда. Оно стало трехмерным, при этом трехмерным в режиме реального времени. Да, с использованием дополнительных опций, да, с использованием каких-то условностей программ. Но тем не менее это так. так в чем же преимущества плоскодетекторной компьютерной томографии? А их достаточно много. Во-первых, самое важное, что это открытый контур геоскодетекции. Это очень важно как для хирурга, так и для бригады анестезиологической. Это высоковременное разрешение, быстрая скорость сканирования. И технология эта, заметьте, она развивается. Если спиральная, в общем-то, подошла к своему возможностям, то ПДКТ только начинает развиваться. Очень высокое пространственное разрешение. Доступность. В чем доступность? Поясню. У нас, сколько, я не знаю, отделений рентгенохирургических методов диагностики и лечения в онкодиспансерах существует, но, по идее, в каждом из них должна такая система стоять в рентгеноперационной. Ну и единственная технология, позволяющая выполнять стереотоксическую 3D-навигацию в режиме реального времени, потому что спиральный томограф все-таки немножко это не, не та технология, это не стереотоксис и не в режиме реального времени. Применение по ДКТ в онкологии, я имею в виду в интервенционной онкологии, исключая все неотложные вмешательства, исключая биопсии и так далее. Вот применение на сегодняшний момент с доказанной эффективностью такого. Диагностика и лечения гепатоциллиарного рака, диагностика лечение метастазов печени, диагностика и лечения рака почки, диагностика и лечения опухоли легкого, множество других возможностей. Гепатоциллиарный рак. Какие технологии полезны, какие востребованы на сегодняшний момент? Конечно, диагностика первичных узлов гепатоцеллюлярного рака, только что об этом говорили, но и диагностика внутрипеченочных метастазов через кожную энергетическую абляцию. Трансартериальная химиоболизация, комбинированные вмешательства, одномоментные или разделенные по времени, ну и диагностика лечения отдаленных олигометастазов, это тоже очень важная и интересная тема. Ну вот пример диагностики первичного гипосулярного рака. Пациентка обратилась к нам с центра СПИДа, она наблюдается по поводу вирусного гепатита. И у нее по данным КТ в артериальную и портальную фазу ничего нет. А в осроченную фазу есть какое-то образование в печени, которое полирацию никак не тянет на пятерку, да, на три. То есть ей ни один рентгенолог не напишет, что у нее гепцеллюлярный рак. Она обратилась сама, потому что у нее вырос альфа-фитопротеин. Что в данном случае делать? Вообще непонятно. Признаков гепцеллюлярного рака нет, а альфа-фитопротеин растет вот здесь преимущество плоскодетекторной компьютерной томографии артериальная фаза, мы делаем это сканирование и видим внутри вот этого гиповаскулярного ну такого узла, скажем так гигантского узла регенератора, два гиперваскулярных узла которые являются опухолевыми но опять же, если мы берем все стандарты, все допустимые критерии то признать это гиповаскулярным раком невозможно без биопсии поэтому необходимо биопсия, чтобы решить о дальнейшем лечении у пациентки там выражен цирроз собственно вот как взять биопсию под УЗИ это образование не дифференцируется внутри вот этого гиподенсного опухолевого узла и использование технологии по ДКТ о котором мы сегодня говорили вот, имею в виду, в плане биопсии позволяет попасть в этот узел выполнить биопсию и зафиксировать этот момент на, в 3D массиве для того чтобы убедиться что мы оттуда забирали у пациентки выраженная тромбоцитопения у пациентки выраженный риск кровотечения, цирроз и вот здесь двукратно биопсия может закончится не очень хорошо, поэтому всегда настараться за один раз выполнить забор тканей. Это было сделано именно вот так, то есть с лазерной подсветкой. Очень удобная технология новых ангиографах, значительно снижает лучевую нагрузку. И вот один кусочек ткани был получен и у нее там, здесь не видно, но там высокодифференцированная аденокарцинома. Гиперциллярный рак высокодифференцированный. Вот еще это диагностика, роль капиллярной фазы в диагностике мы мульти мультифокального канцерогенеза, Михаил Михайлович, вот о чем речь идет, это не метастазы, а те мелкие узлы гипоциллярного рака, которые не видны другими способами. Здесь вот у нас пример огромный, ну большой опухолевый узел, который виден в артериальную фазу, но если мы снимаем в капиллярную фазу или в японскую, о которой я говорил, она для гипоциллярного рака тоже очень эффективна, то мы видим дополнительный узел 11 миллиметров гиперваскулярный классический признак гипсулярного рака но что интересно в узле регенерате еще один узел то есть это тот это самый настоящий рак ин-ситу которая еще не доросла для того чтобы заполнить вот этот диспластический узел то есть это совсем ранняя диагностика и мы взяли из этого узла биопсию вот, который 11 миллиметров получили кровотечение исправились с ним благополучно и получили подтверждение что это гипсулярный рак Соответственно, вот так. Еще для чего полезно по ДКТ? Для э, стадирования опухоли гипоциллярного рака. В плане того, что мы можем э, разделить кровотоки, то есть путем оценки вклада в кровоснабжение различных органов и различных артерий, оценить, есть ли инвазия истинная в сосуды или нет. Ни один метод в сегодняшний момент диагностики на это не способен. То есть в данном случае тесное прилежание крупного узла гипоциллярного рака к левой, к правой почке, прошу прощения, очень похоже было на прорастание, но если мы снимаем селективную ангиографию, делаем по ДКТ почки, то мы видим, что кровоснабжения опухоли нет, то есть, соответственно, прорастания с высочайшей вероятностью нет. А вот то, что касается диагностики внутрипеченочных метастазов. На ангиографии мы видим один гиперваскулярный узел, то же самое нам дают специалисты КТ заключения. А если мы делаем по ДКТ в артериальную фазу, множественные внутребечёночные, белобарные, ну, даже больше метастаз в левую долю, поскольку они метастазируют как по типу фонтана, то есть как фонтанируют систему ворот на вены и потом обратным током Крови забрасываются, и получается вот такая картина. Здесь химиболизация. По тем сведениям, которые имеются на сегодняшний момент, в общем-то, не показано. Пациента нужно передавать онкологам лекарственную терапию проводить. В дальнейшем, может быть, можно вернуться. Но мы сейчас всех вот такую стратегию используем, согласно новой классификации BCLC, BCLC принятую в 2022 году. Вот внутребеченочные метастазы. Совершенно другая картина, когда мы можем, имеем возможность вот, выполнять такие сканирования. Очень важная опция оценка Фузии по рентхиме, вот эта функция PBV, о которой мы говорили, что она дает, то есть, мы проводим одно сканирование нативное, второе с контрастированием и путем субтракции в 3D массиве получаем истинное кровоснабжение той или иной опухоли. В принципе, если мы говорим о нативных пациентах или тех, кто не использует липиадол, тут проблем больших нет, но вот если мы используем химилизацию липиадолом, то при контрольной ангиографии вычленить липиадол, вычесть его из зоны, из кровоснабжения практически невозможно. А в данном случае вот эта субтраг... система субтрагирования позволяет нам оценить остаточный кровоток путем вычитания липиадолом или путем вычитания лекарственно освещаемых микросфер, которые содержат контрастный препарат. Но ну, здесь пример вот как выглядит эта опухоль перфузируемая на фоне паренхимы печени. Дальше опции лечения гепатоцеллярного рака. Ну как я уже сказал, любые узлы любого размера, которые мы обнаружили, мы можем установить антенну на любой аппликатор и выполнить абляцию сегодня мы это уже видели в режиме реального времени, ну точнее в я не буду повторять, вот еще один, одна опция, когда мы выполняем микроволновую абляцию, но гипертермические абляционные технологии они по своей функции таковы, по своей возможности, что они сжигают все и опухоль, и здоровую паренхему и вычленить край вычленить опухоль, которая уничтожена из паренхема, ну практически часто невозможно, здесь вот нам может быть полезна, так вот эта технология фьюжн, когда мы берем визуализацию опухоли до обляции, затем накладываем на зону абляции, э, и видим вот эту уже отсутствующую опухоль. Мы видим внутри зоны обляции, можем рассчитать ее край. Соответственно, собственно, мы можем понять и сами себе честно сказать: мы сделали процедуру, то есть облюли край обляции хотя бы 5 миллиметров или нет. И тогда мы не можем говорить, что мы сделали обляцию, а мы можем сказать, что мы только попытались ее сделать. Например, ну, вот, сегментации судясь, навигации только что показывал. Вот здесь пример очень раннего рака, объяснил Си0. В случае мы выполнили сначала химализацию. Это вот этап введения химиоболизата, а затем э, выполнили и абляцию. Вот э, то, что я говорил, функция PBV, э, здесь двухфазное сканирование, но оно должно выполняться до химиоболизации и после. В данном случае до и после мы сравниваем полученные массивы, и мы видим, что остаточное кровоснабжения опухоли полностью нет, ни одного, ну, вообще оно не кровоснабжается. То есть э, по тем данным, которые коллеги из рубежа опубликуют, это является 100% преди предиктивным фактором ответа на лечение но это по данным зарубежных авторов у нас пока такого опыта нет мы используем и как я уже показал оценку накопления больше по равномерности накопления то что касается лечения метастазов колоректального рака и метастаз других гиповаскулярных опухолей Ну вот приведу пример это один из недавних примеров пациент вот так выглядит у него несколько образований в печени. Он Сделали ему операцию, какое-то образование удалили в печени. И вот хотелось бы понять, что там происходит. А происходит там вот что. Вот Четыре опухолевых узла и один, одна зона резекции, которая удалили вот узел. То есть принципиально видно, что зона резекции, ну, и будь то киста, будь то гемогеома, она будет четко отличаться от метастатического поражения, которое имеет вот это самое пресловутое перетуморальное контрастирование. И здесь очень важно подчеркнуть, что минимальный узел, который здесь виден, 2,3 мм. И если сравнить, соответственно, с компьютерной томографией, мы видим, что ну, разница, она не в разы, а она принципиальная. Переход количества в качество. Вот. Таким образом, с использованием ПДКТ, возможно, атопическая дифференциальная диагностика метастазов до 3 мм. Применяя методику перитуморально-кольцевого контрастирования метастазов, возможно проведение высокоэффективной локорегиональной терапии. Ну вот, этот пример я уже показывал, когда, если мы видим дополнительные узлы 7 мм и здесь 4 мм, в, в, на моменте... А -а -а проведение энергетической обляции, безусловно, мы сразу меняем тактику увеличения. Если этих узлов не тысячу, как сегодня вот было продемонстрировано, что там, ну, в принципе, ничего нельзя сделать, а их три, мы просто все три поочередно уничтожаем. Ну, здесь пример, соответственно, насколько качественно можно увидеть, и особенно криобляция позволяет увидеть призрак опухоли и четко оценить край обляции. То, что касается опухолей почек злокачественных, ну, или вообще опухолей почек, вот здесь пример биопсии пациентов, противопоказано было хирургическое лечение, поэтому а, для, мы планировали микро выполнить абляцию и а, без верификации это делать ну, не, не совсем правильно, наверное, и, и, и неправильно, точнее. Здесь пример вот этапа забора биосинового материала, то есть поэтапно подвели проводниковую иглу, ввели а, иглу и потом произвели выстрел, контрольное сканирование. У пациентки оказалась доброкачественная опухоль ангиомиолипома от процедур, дальнейших отказались, возможно, спася ее от, от каких серьезных осложнений. Если подтверждается рак почки, что нам нужно? Мы используем ту же технологию по ДКТ наведение планирование траекторию установки аппликатора для проведения абляции. Это не печень, она намного проще. Технология, поскольку можно использовать прямые углы, не мешают ребра. Очень просто устанавливается криозондов. Сейчас здесь были мы, в общем-то, раньше использовали только криосистему. Вот пример визуализации опухоли, установки в нее криозондов и, соответственно, опять же, используя ту технологию, о которой я говорил, для печени, фьюжен технологию мы можем, когда уже заморозили, получили визуализацию ледяного шара, наложить изображение опухоли на ледяной шар и увидеть, насколько, как, в каких пределах тканей эта опухоль обработана, какой край обляции мы имеем, соответственно, судить о том, достаточно ли этой процедуры, или нужно поставить еще один криозонт, или нужно переставить какой-то криозонт и так далее. Опухоли легкого, но помимо биопсии, о которой мы сегодня уже говорили, возможности выполнять биопсии мы можем устанавливать аппликаторы, любого раз, ну, любые аппликаторы в целевые очаги, это и касается опухоль легкого, мы использовали, если есть возможность, криоси, крио, криоабляцию, она самая, наверное, перспективная и наиболее эффективная, поскольку наименее травматично, хорошо видно зону абляции и, в общем-то, нет вот этой необходимости коагуляции каналов массивных, как при микроволновой абляции очень перспективная технология. Ну и другие возможности, если мы убедили тех, кто сидит здесь, кто смотрит в этом, то я буду считать, что конференция прошла не зря, а убедить хотелось в том, что другие возможности, в принципе, ничем не ограничены. Ну, здесь в качестве примера пример эмболизации опухоли таза, то есть быстрая внутрисудистая навигация, вот эта богатая программа, позволяет очень быстро найти питающие сосуды, а еще очень важно, когда нужно быстро сориентироваться, найти кровоточащие сосуд, то есть достаточно, соответственно, выполнить ПТКТ в артериальную фазу, нажать две точки, там, где стоит катетер, и там, где экстравазация, и он автоматически быстро начертит тот путь, куда нам нужно быстренько пролить, провести, провести, провести микрокатетер, сделать эмболизацию. Ну, вот здесь пример вертебропластики, Очень удобная технология для проведения данного вмешательства. И вот тоже сегодня об этом говорили. Пункция дренирования нерасширенной чаще лоханочной системы. Но ну, мы и дренировали и нерасширенные, как тоже показывали уже, желчный проток. Ну и так далее. Ну вот Иван Александрович сегодня подробно говорил об этом, это тоже такое достаточно интересное перспективное направление, но я его показал только для того, чтобы сказать, что действительно возможности не ограничены, поэтому особенно собственно, хочется сказать о том, что технология молодая, она очень быстро развивается, но ну, в частности вот, системы созданы роботизированные, которые не ограничены уже не по скорости сканирования, потому что здесь уже трехсекундное сканирование, даже у нас 6 секунд, а здесь 3, не по объему сканирования. А, собственно, по ДКТ самая уязвимая ахиллесовая пита это артефакты движения. То есть чем быстрее мы отсканировали, тем меньше артефактов движения, тем качественнее картинка. То есть пациент должен быть неподвижен, либо скорость должна быть такая, чтобы он не успел двинуться. И, соответственно, роботизированная система позволяет нам сканировать по оси Z, продвигая одновременно. То есть это очень большой объем как по оси Z, так и по оси X. И, соответственно, выполнять уже до 10, если я не ошибаюсь, ну, во всяком случае, я слышу об этом, до 10 фаз сканирования. Заодно введение контрастного препарата, это ну, важно и для головного мозга, и для печени. Поэтому, в общем-то, применение ПДКТ открывает принципиально новые возможности для улучшения результатов диагностики лечения опухолей различных, локализаций перспективы заявлено было в программе но перспективы они давно уже определены в общем то вот это могу только их зачитать то есть снижение лучевой нагрузки это крайне важно и над этим работают каждым годом детекторы все более эффективные эффективные, то есть доза соответственно падает и мы стоим только думаю в начале пути этого улучшение контрастного разрешения чтобы оно стало равным или превысило спиральные томографы обязательно снижение числа артефактов трекинг дыхание в режиме реального времени чтобы пациент мог не задерживать дыхание или двигаясь, не смещать целевую точку. Синхронизация с роботическими системами наведения, синхронизация с УЗИ, синхронизация с оптическими навигаторами, электромагнитными навигаторами. Ну и, наверное, что самое главное для нас, для нашей страны, наверное, на первое, это поставить на первую очередь признание ПДКТ как полноценной технологии и адекватное обучение врачей и среднего персонала. Только тогда, наверное, все остальное заработает. Спасибо за внимание.